Сегодня, да, и сразу предупреждаем о том, что у нас ведется запись нашего мероприятия, для того, чтобы у нас, опять-таки, максимальное количество людей смогло потом посмотреть нас в записи. Да, сегодня наша встреча, наш вебинар посвящен теме СМ. И, в общем, у нас пока такая достаточно камерная Обстановка, насколько я могу сказать, это очень хорошо, да, поскольку нам это позволит в игровом формате э, как бы протестировать некоторые вещи. Может быть, вам лучше подобрать, э, посмотреть на себя со стороны, да, и подобрать какие-то темы, которые были бы вам полезны и э, ну, как бы применимы в дальнейшем, да, и у меня такая большая просьба, сегодня мы предлагаем построить нашу презентацию таким образом, что сначала, в общем-то, мы поговорим именно по той теме, о которой мы заявляли, да, это ответы на открытые вопросы и эсэр, которые требуются к конкурсу, но при этом соответственно, все вопросы, которые у вас могут остаться по справкам, по каким-то там, я не знаю, по рекомендациям, какие-то чисто технические вещи, мы тоже обязательно с моими коллегами на эти вопросы ответим, но немножко попозже, уже после того, как мы закончим с официальной такой частью. Да? И, собственно, что... Давайте сейчас я попробую включить. Демонстрация экрана у вас должно сейчас все отображаться. Да. Да. Смотрите, еще раз просто напомню графика конкурса, Да, то есть прием заявок идет сейчас и завершается прием заявок 21 ноября 2022 года в, ну, практически в полночь по московскому времени, да, поэтому если у нас есть кто-то из других регионов, где разница по времени с Москвой, кроме Калининграда, то это, соответственно, время вам, ну, можно сказать, плюсуется, опять-таки, еще раз хочу повторить, что наша такая большая, Просьба не откладывать подачу заявки и написание там всех эссе, подгрузку всех документов на самый последний момент, потому что, к сожалению, ну, во-первых, с техникой могут происходить какие-то непредвиденные случаи. Во-вторых, для подачи заявки, для того, чтобы заявка считалась поданной, соответственно, вы должны ввести вот тот СМС-код, который э, должен подтвердить, собственно, подачу заявки. Да? И, наверное, такие приятные моменты, которые вас должны интересовать. У нас первый список тех людей, кто приглашается в финал в, во второй этап вочные отборы, опубликуется на сайте фонда Потанина до 27 декабря включительно. Соответственно, второй тур проходит в онлайне. Да, то есть никуда никто никому ехать не нужно. Но тем не менее, с 26 января по 14 февраля эти даты мы условно резервируем в календаре. И список победителей публикуется к 28 февраля 2023 года. Стипендия начисляется сразу за несколько месяцев, начиная с февраля. Да? Но это такие вот общие какие-то вещи. Что еще раз хочу напомнить перед тем, как мы перейдем непосредственно к самим... Это критерии, потому что это достаточно такие взаимосвязанные части, о которых нельзя говорить одно без другой. Соответственно, критерии выбора победителя в этом году по сравнению с прошлым годом есть небольшие изменения. То есть, опять-таки, с нами кто-то уже не первый год, то, соответственно, в этом году можно заметить, что появился такой критерий оценки, как Заявка, помимо заявителя, да, и именно в заявке оцениваются какие-то общие вещи, да, не столько содержательные, сколько общий подход, насколько это все логично и хорошо оформлено, сколько у вас грамотно, в принципе, текст составлен там, и так далее, да, и дальше уже оценивается пост достаточно стандартным критериям, которым многие из вас наверняка привыкли кто-то опять-таки к нам присоединился не первый раз, это оценка самого заявителя. Это академический потенциал, интеллектуальный творческий потенциал, универсальные умения и навыки, социальная и личная а, ответственность. Итак, да, то есть вы можете увидеть, что вся заявка, она делится как бы на два таких основных блока. Это ваш вы как заявитель, да, то есть, собственно, вы как личность, вы как человек и это э, ваше исследование, это ваше обучение, это все, что связано с вашим направлением обучения, скажем так. И поэтому вот, э, соответственно, блоги в заявке, в самой, они тоже делятся на такие, ну если можно сказать, э, э, логические части. Это мотивация к участию вашему и это вот там, где вы выступаете, собственно, как человек, вы выступаете как ну, в общем-то, буква «Я», скажем так, в хорошем смысле. Соответственно, здесь мы ожидаем четыре ваших письменных работы. Это ожидаемый результат от участия в программе. И здесь таким небольшим, наверное, небольшой какой-то подсказкой, может быть, ну, во-первых, вы можете посмотреть телеграм-каналы, вы можете посмотреть, как вообще, в принципе, к к самому конкурсу к участию в программе относятся те, кто уже победил, да, то есть ребята делятся какими-то своими впечатлениями, мнениями там и так далее. И э, второе, это собственно сам слоган э, конкурса, да, это больше, чем стипендия. То есть, если мы на это посмотрим, то здесь опять таки, если вы предпочтете остановиться только на какой-то там монетарной составляющей, это тоже вполне Допустимо, здесь нет никаких правильных или неправильных ответов, но здесь мы просим все-таки, да, что в итоге видится в качестве вашего ответа, это все-таки какой-то фокус на конкретных измеримых результатах в случае вашей победы в конкурсе. Да, посмотреть вот на то, как бы в чем... Собственно, будет прирост каких-то, я не знаю, финансов, навыков, компетенций, знаний, расширение сообщества, расширения, там географии, возможности реализации социальных проектов и так далее и тому подобное. Ваши личные профессиональные планы на ближайшие пять лет, максимальный объем 2000 знаков. И, соответственно, коллеги, если не возражаете, я к вопросам в чате вернусь после презентации, потому что… Ну, иначе там, да, все будут видеть какую-то не очень такую картинку э съедобную, да, и возвращаясь к персональным плану, в принципе, достаточно как бы стандартный ответ, даже там, не знаю, вопрос, вернее, при устройстве на работу, в принципе, все карьерные коучи там будут задавать этот вопрос, но вот здесь… Э Опять-таки, да, вы делитесь теми, ровно теми планами, которыми вам комфортно. Наша рекомендация здесь уйти все-таки от стандартной, чтобы вот ваш здесь ответ не сводился к одной единственной строчке. Там я планирую через год закончить магистратуру, да, и поступить на работу. Прекрасно где здесь вы и как, собственно, ваши вот эти планы отделить от планов там остальных 4000 участников, которые вместе с вами в этом конкурсе участвуют. Да? Следующее эссе, которую мы ждем, это ваша жизненная позиция, максимальный объем 4000 знаков. И вот когда я говорю про объемы, во-первых, вот такая небольшая подсказка, она есть в самой форме заявки, когда вы начинаете заполнять. И портал огромный умничка, он сам отсчитывает. вот когда вы начинаете печатать, да, внизу идет подсчет уже тех знаков и того объема которые вы использовали Можно ли напечатать меньше Да конечно же можно и здесь вы опять-таки объем определяете сами но опять наша рекомендация все-таки использовать выделенный текст по максимуму да и как-то постараться пообщаться с экспертами через Ваши письменные работы, соответственно ваша жизненная позиции, это опишите ее, да, как вы ее оцениваете, как открытую, да, как вообще ваше отношение с этим миром, да, ваши какие-то методы взаимодействия, как вы предпочитаете работать э, один, работать в команде, работать в команде только, допустим, когда речь идет о ваших Научных исследованиях, да, а в принципе вы более интровертные, и это тоже как бы совершенно допустимо. Или наоборот, вы, там, я не знаю, считаете, что вот социальные какие-то, да, вносить, приносить пользу обществу, наносить добро лучше всего большой компании, но при этом вам более спокойно, более комфортно в лаборатории где-то, да. Но, опять, здесь никогда нет никакого шаблона, никогда нет вот таких вот ожидаемых ответов. Потому что, опять-таки, если мы посмотрим на описание того, кто является идеальным кандидатом, идеальным победителем фонда Патанина, это действительно разносторонняя развитая личность. Да? Поэтому ну, нет вот такого вот, что... Социальное преобладает над научным, наоборот, научное над социальным, и нужно обязательно вот написать какой-то, я не знаю, там взять пример, какой ну, яркий зажигающий там и так далее. Нет правильных ответов, еще раз говорю, нет, они нигде не зафиксированы, и ваша заявка, и э, вообще-то ваша работа, они смотрятся все комплексе. Ну и, соответственно, последнее эссе вот в этом блоке, это, ой, немножко перескочила, да, это что означает добиться успеха в моей сфере. И здесь в объеме 4000 знаков мы просим на примере какой-то одной персонали, одной личности, абсолютно из любой сферы. Да, это может быть бизнес, это может быть образование, это может быть непосредственно там ваша наука, которая вы занимаетесь, вы на основании этого примера просто раскрываете, как бы, да, кто для вас является такой вот ролевой моделью. Ну, это, здесь, опять-таки, это может быть абсолютно любой м -м, герой, это может быть, я не знаю, там, реальный вдруг, это, это может быть и вымышленный какой-то литературный персонаж, если вы обоснуете, собственно, в чем вот прелесть, я не знаю, там, Герои фильма Матрица, например, вот, не знаю, да, подтолкнули там нейро, какие-нибудь лингвистические, там, или нейрокогнитивные э, науки к развитию, к примеру, да, совершенно ультрарировано, но, тем не менее, здесь, вот, когда у нас там уточняли в чате вопрос... А, там, мы призываем там, пофантазировать и там, призываем какие-то события описать на самом деле мы, вот, когда мы просим включить вашу фантазию да, когда мы просим немножко расширить вот, горизонты скажем вашего видения той или иной ситуации или той или иной личности это относится то есть, это должно быть заземлено все-таки на какие-то реальные конкретные примеры но при этом вот, когда мы говорим о фантазии это собственно наша очень, скажем, вам нежная, деликатная просьба, немножко посмотреть, вот да, есть такое выражение, выглянуть из коробки, да, think out of the box, вот немножко из каких-то привычных, может быть, для вас стандартных вещей э, э, выдвинуться. Ну и, соответственно, есть там такой же, вот секции мотивации, к участию, есть такой блок, как победы в конкурсах и соревнованиях. В заявке написано, что мы в самой форме заявки на портале, да, что это 5... Ну, просим, то есть у вас может быть их 500, да, у вас может быть их там 100-500, неважно. Просим вот в этой конкретной части проранжировать внутренние для себя. Чем для вас дорогие те или иные победы в количестве пяти штук и подтвердить это конкурсами, вернее, подтвердить, соответственно, это приложение в разделе конкурсы и соревнования в порядке убываемости, значимости для вас. Да, то есть, собственно, чтобы вы не перекладывали на эксперта, что я сейчас, вот я не знаю, у меня... Бесконечное число дипломов, они мне все дороги и пусть эксперт сам решает вообще на основании чего он будет выносить свою оценку. Конечно, если вдруг так получится, что вы вместо пяти приложите там, я не знаю, опять-таки 105, это ваша заявка там будет допущено конкурсу условно но мы помним о том что в общем-то один из таких вот может быть красных ну, звоночков вернее красных флажочков или звонков для эксперта это, собственно вот ваше умение как-то структурировать и преподнести информацию. И, соответственно, если у вас действительно достаточно большое количество побед в конкурсах и соревнованиях, вы действительно этим всем бесконечно гордитесь, напишите это где-то, допустим, я не знаю, в эссе, да, напишите это в жизненной позиции, скажите, что вот вы себя считаете очень проактивным человеком, и ваша вот эта проактивность, она в том числе отразилась в том, что у вас, я не знаю, там 10 Сертификатов от мэра Москвы за то, что вы участвовали в велопробеге, потому что вы считаете, что там я не знаю здоровый образ жизни, занятия спортом, это ну, знаю, там, способствует командообразованию, поддержанию себя в хорошей форме. Это делает вас энергичным, активным и так далее, и тому подобное. Да? А теперь... Собственно, вот здесь мы говорим о таких вот персональных каких-то вещах, очень личных каких-то вещах. Опять-таки, мы призываем, то есть вы делитесь ровно тем, чем вам комфортно поделиться с экспертами. Естественно, ваши эссе нигде не публикуются. Естественно, нигде не, не обсуждается, сохраняется полная конфиденциальность. Но при этом мы понимаем, что у всех разная какая-то такая вот, разный уровень комфорта для того, чтобы с какими-то личными предложениями выйти. Собственно, есть небольшие такие вот сейчас так включим, да, так приоденемся в коуча психолога в хорошем, опять-таки в хорошем, в позитивном смысле. Мы вообще в принципе эссе эти рассматриваем как такую вот самопрезентацию, но пока что она у вас... Да? То есть когда мы доходим до очного этапа, у вас есть уже возможность так или иначе с тренером э, пообщаться или с экспертом пообщаться. Но вот сейчас все коммуникации у нас идут на уровне э, такого вот письменного варианта. И если мы вот э, просто попробуем провести какой-то такой самоанализ, да, немножко покопаться в себе, э, что может нам помочь? Собственно, мы говорим о том, что эксперты первого тура, они ни в коем случае не могут вам как бы, задавать никаких дополнительных вопросов и с вами общаться. Соответственно, что у вас есть, это ваш какой-то уникальный опыт, да, что делает вас с вами вот, в этой точке. И, собственно, вам нужно... Так или иначе, этот опыт из вас же самих вытащить, да, вот как бы на прошлой консультации была девушка, вопрос, который меня э, поразил вообще просто до глубины души, когда она сказала, что, вы знаете, а я же ничего особенного не делаю, я просто тихо занимаюсь там благотворительностью, и я не считаю, что это... Нужно как-то вот доносить и показывать, что вообще это вот достойно. Да, вот есть очень много, много других великих участников. Как-то я себя не очень комфортно чувствую. Для того, чтобы, ну, как-то свои достижения попробовать все-таки провести какой-то внутренний аудит, есть такие небольшие какие-то игровые такие техники и практики. И э, вот первое, например, давайте просто немножко сейчас потренируемся. Вот три факта о вас, очень короткие простой, удивительный, полезный, да, то есть называется техника ПУБ. Есть прекрасный тренер э, Седа Каспарова, которая начинает все свои э, тренинги, собственно, вот с, с этого. Попробуйте, может быть, я не знаю, включенным микрофоном или может быть в чате поделиться, что, что у вас, в общем, да, ну, я могу начать с себя. А, да, простой факт, я родилась в городе Ростове-на-Дону. А, удивительный факт, я очень люблю именно листовой чай. И в каждую заварку я всегда стараюсь добавить какой-то компонент. И полезный, ну, я себя считаю очень хорошим проектным менеджером, который может вытащить, практически там реализовать практически любой проект. И, возможно, когда-нибудь в своей там деятельности мы с вами можем столкнуться вот в этом направлении. Есть кто-то смелый, кто готов как-то озвучить. Ну хорошо, тогда пока это... Может, я? Да, конечно Может, я? же. Конечно. <связывая> <связывая> э -э <связывая> так, да, простой факт. Я девушка, вот, я женского пола, меня зовут Полина. Удивительный факт, моя фамилия Лин Васа, китайская фамилия, это всех вокруг удивляет. Факт удивительный. А полезный факт я учусь на психолога и уже провожу консультации вот связанные с, с этой темой целый отрасли деятельности вот и помимо этого еще хожу в театральную студию всем да. тут теха наверное сильно было извините супер Палена, большое спасибо вам за смелость да, да и вот да здорово, что с вами можно так познакомиться сейчас. И, конечно, ага. вот смотрите, да, уже может быть в ваших каких-то написаниях с этом уже вы можете себе представить, вы скажете, что у вас китайская фамилия, да? То есть, может быть, это уже мультикультурность, это понимание там и уважительное отношение к разным культурам, да, на основании собственного опыта. То, что вы психолог, это тоже, зам... вы говорите о том, что вы сейчас проводите уже консультации, замечательно может быть как раз-таки ваша жизненная стратегия она и заключается в том чтобы ну вот оказывать помощь людям через свою профессиональную реализацию то есть у вас опять таки это все как бы вот на грани такой вот фантазии да но вы можете соответственно вот может быть у вас социальное и профессиональное как раз таки соединяется в одном отлично спасибо коллеги еще кто-то готов давайте Евгения а, ну, это, кстати, относится как раз к простому факту, меня зовут Евгения. К удивительному факту он пересекается немножко с предыдущей девушкой. У меня греческая фамилия, и это часто вызывает очень большие сложности как раз при написании посторонних людей или при ее проговаривании. И как бы к третьим фактом, ну, я как бы учусь в магистратуре на историко-искусство, и... У меня достаточно интересная тема магистрской, связанная с коллекцией, с историей коллекции. Угу. Евгения, большое спасибо. Вот смотрите, по поводу третьего факта, да, то есть вы вот сейчас, опять это не в плане критики, ни в коем случае, да, вы фиксируете, пока что вы зафиксировали информацию, что вы работаете с коллекцией. Чем вы можете быть полезны там, сообщество, допустим, да, может быть, то есть просто немножко вот, ну, расширить, да, пойти чуть-чуть дальше, то есть вы занимаетесь, я не знаю, может быть, вы как раз-таки там мечтаете, там, через пять лет вы себя видите, как, не знаю, там, эксперт по... Коллекциям там, русского искусства, которое было там вы, вывезено за рубеж, допустим, вы сейчас не знаю там, будете работать в этом направлении или наоборот, вы готовы там, своим друзьям помогать сформировать свои какие-то личные коллекции, исходя из их предпочтений, потому что мы все понимаем, что искусство остается одной из таких вот составляющих, ну, не знаю, какого-то вот этического наслаждения, да, спокойствия, саморазвития там, и так далее. Вот. Но это опять-таки, просто на подумать поэтому. А, ну, я могу вполне себе ответить: моя работа связана, и коллекция связана не с русским искусством, а с западноевропейским, точнее, с искусством северного возрождения. И пока, конечно, эта коллекция частично известна, поскольку она есть в Московском музее, ну, музее, Пушкинском музее, но дело в том, что она как бы в процессе своей истории расщеплялась, при, ну, побывала в других музеях и во многом это то есть, раскрывает не только музей, как бы столичный, то есть Москвы Санкт-Петербург, например, а Хабаровская или Саратова, к примеру. То, что, я думаю, это достаточно интересно, как бы привлечь внимание не только профессионалов, но и любителей, может быть, просто интересующихся, как раз к тому, что, скажем так, сокровища искусства находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Супер. Спасибо огромное, да, то есть уже вы вот нам сейчас оказались полезны тем, что вы немножко нас, эм, ну как бы, да, расширили наши горизонты, расширили наш взгляд, вот э, у нас замечательные совершенно ответы в чате, да, у нас кто-то пил чай с президентом, да, вот то, что кто-то у нас, да, и одновременно еще много руки шива совмещает все и вся у нас прекрасные организаторы в чате, у нас, ну вот мне интересно, у Дениса, да, учится на пожарной безопасности организатор мероприятий, то есть вас это тоже сразу показывает, как человека, ну для меня, вот, я считаю, как человек, ну разносторонне одаренный уже, да, то есть с одной стороны, как бы, ну пожарная безопасность для меня что-то все-таки очень такое, как бы, серьезное, структурированное, строго по там как бы по каким-то аннотациям и прочее. С другой стороны, вы блестящий орг, и, не знаю, наверняка вот как-то перекрываются, да, вот эти ваши э, компетенции. Ух ты, у нас даже есть кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. И, ну, да, да даже боюсь комментировать. Причем архитектор, который совмещает, да, наверное, это вот какой-то такой вот не знаю, что-то изящное, да, что-то такое вот про, про искусство, про историю, и с другой стороны человек, который вот, ну, все-таки действительно с очень активной жизненной позицией для себя. Вот так. У нас есть люди, которые рисуют на холстах. Ну, ребята, вы просто действительно все огромнейшие молодцы, да, и вот Единственное, что я могу сейчас сказать, вот еще раз, да, попробуйте дома, не знаю, там, вот, потренироваться, да, и написать, и что я... Просто этим упражнением хотела сказать, во-первых, вы видите уже, да, в нашем, у нас сейчас там 116 человек в онлайне. У нас сколько уже совершенно замечательных, разносторонних и одаренных э, людей вот в нашем таком, очень таком камерном сообществе. Почему мы, опять-таки, возвращаясь к стипендиальному конкурсу, почему мы говорим, что нет шаблонов и нет правильных каких-то заданных э, ответов? Да, именно потому, что вы все уникальны, вы все индивидуальные. Кто-то рисует, кто-то пьет чай с президентом, кто-то, не знаю, действительно вот себя находит в совершенно разных геометрально противоположных областях. Кто-то тогда видит, уже сейчас вы пишете да, свою ценность какую-то, да, как вы себя Позиционируйте, и это супер. Я очень надеюсь, что вам это поможет на открытые ответы вернее, на, как бы дать хорошие правильные ответы на э, открытые вопросы. И, соответственно, мы все понимаем, да, вы не стесняетесь, вы огромные молодцы, потому что вы не стесняетесь написать, что я умею вот это, вот это, вот это, меня интересует вот это и вот это. То есть мы потихоньку приходим к тому пониманию, что я у нас все-таки не последняя буква алфавита. Почему это важно, опять-таки, в контексте этого конкурса? То есть это, ну если совсем прямо вот как-то, не знаю, грубо достаточно сказать, это ну, в какой-то мере конкурс может быть индивидуальных каких-то достижений ваших. И я понимаю, что в нашей академической культуре мы привыкли говорить, что мы работаем в лаборатории, мы написали статью, мы всей семьей там любим изучать искусство. Вот немножко для данного конкретного конкурса не совсем, может быть, формат тот, который стоит через все ваши С протягивать, ровно потому, что, опять-таки, покажите себя, стипендия индивидуальная, стипендия за ваши достижения. Да? Поэтому я надеюсь, что вот те, кто к нам сегодня не откликнулся, Видите, у нас блестящие коммуникаторы здесь уже собрались, да, находят... Общение с любым человеком – это действительно навык 21-22 наверное, 22 века. Я буквально перед тем, как подключиться к нашему вебинару, смотрела открытие конференции по образованию Сбер-Университета. Была замечательная такая панельная секция. И то, что обсуждали там Греф, министр образования Фальков, ректоры наших достаточно как бы, хороших, таких знаковых, сильных университетов – это коммуникации. Да, это навыки, это будут вот мягкие навыки и именно коммуникационные способности, то есть харды мы наращиваем в течение всей жизни, а вот то, что у вас есть, вас уже как бы ну, уделяет в хорошую сторону этого, придерживайтесь, супер. Да, с вашего позволения пойдем немножко дальше, да, то есть я надеюсь, что вы можете, не знаю, поиграть с этой техникой, там это достаточно весело и с друзьями, да, там и когда провести время, но тем не менее это вот ваш такой внутренний аудит, когда вы, может быть, вам поможет обратиться к вашей там, жизненной стратегии, к вашей, собственно, там, осознанию вас как специалиста, как, ну, в общем-то. Как вы себя позиционируете по отношению к внешнему миру? Да? Соответственно, второе, вторая такая техника, то есть наверняка у нас, я не знаю, есть ли у нас здесь управленцы и менеджеры, да, есть вот такая техника СВОД-анализа. Наверняка, все, кто, ну, я не знаю, вот у нас кто-то там, стартап свой, допустим, да, уже запускал, был ответ такой в чате. Наверняка вы знаете, что такое свод, слышали. То есть это сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. Чаще всего это применяется к какой-то бизнес-ситуации вообще в принципе, там, да, для того чтобы там, не знаю, простроить стратегию развития компании там, и так далее, и тому подобное. Естественно, как бы ну, закономерно вопрос, а как можно, можно ли в принципе вот эту вот технологию такую или методику, скажем, ну чисто бизнесовую накладывать на какие-то персональные и личные. Вещи. Но оказалось, что вполне себе это достаточно хорошо работает, поэтому тоже вот перед тем, как вы сядете писать ответы на какие-то личные вопросы, подумайте еще раз там, да, поговорите с вашими друзьями, подумайте про себя в чем ваши сильные стороны? Вот что вы умеете делать в работе, учебе, исследованиях, в спорте, да, почему у вас, то есть вот, что вас замотивировало стать там, кандидатом в мастера спорта, например, при том, что это, соответственно, ну, вообще как бы не ваше направление обучения, да, какие ситуации из вашей жизни, ваши конкретные примеры, то есть вот здесь вот мы фантазию отключаем, мы, наверное, вот операционную память включаем в этом случае, да, какие ситуации из вашей жизни подтверждают то, о чем вы говорите, чем вы гордитесь больше всего. И вот это вполне себе может быть такой хороший фундамент для того, чтобы начать уже писать, начать разговаривать с экспертами. Ваши слабые стороны. Что вам мешает двигаться в нужном направлении? От чего вы в принципе, ну где-то вы думаете, что ну мне это мешает, я наверное... Так или иначе, готов это проработать и готов это оставить в прошлом. Возможно, как раз-таки э, стипендия фонда, она вам поможет вот эти слабые стороны, ну, не называйте это как бы недостатками, да, то есть... Опять-таки призываем не уходить в негатив и вот этого внутреннего критика в себе просто вот выключить. Сначала, может быть, каким-то таким вот волевым усилием, потом это уже войдет в такую, наверное, в хорошую привычку, очень надеюсь. да То есть, может быть, как раз-таки стипендия вам поможет двигаться туда, куда вы хотите. Где-то сейчас вы ощущаете, что есть вот какой-то блок или... Вот что-то вас стопорит, да? вы, может быть, хотите развить, то есть, не то, может быть, от чего-то избавиться, а что-то в себе, чтобы от чего-то избавиться, вам нужно развить какие-то навыки, может быть, как раз-таки вы стипендию на это там и потратите, да, может быть, вы в фонде видите вот эти ресурсы для развития, ваши возможности кто может вам помочь, что, да, какие навыки, то есть они, это, это будет связано со слабыми сторонами. И третья угроза, это, наверное, не столько к самопрезентации, это скорее вообще к мотивации участия в конкурсе в целом, а вот, да, как моя там хорошая знакомая, которая психолог, когда мы с ней что-то там так вот пообсуждаем, Вне, вне планов, там, вне работы, да, я говорю, вот я там боюсь что-то сделать, да, вот я сейчас себе рисую эту ситуацию, она мне всегда, ее первый вопрос, а что произойдет, если это наступит, поэтому вот подумайте сейчас, вот, что произойдет при худшем раскладе, если вы там, допустим, ну, попробуете и в первый год не пройдете в, там, допустим, да, в... В финал там или в не стать стипендиатами. и вот эта вот картинка она ну, я очень надеюсь что это снимет какие-то вот такие вот страхи ограничения и что дальше уже дело пойдет как-то там веселее и задорнее опять-таки презентация это будет доступна поэтому можно сейчас там не фиксировать запись тоже будет доступна но тоже там уделите себе буквально там полчаса времени в день и посмотрите да насколько вот а то, о чем мы говорим, может быть вам полезно и применимо. Соответственно, в принципе, да, когда мы возвращаемся уже к такой более, как бы официально более формальной части, опять, ну, не все, как бы говорят, что нехорошие писатели. Да, Кто-то говорит, что, вот, ну, честно, я тоже как человек с первым инженерным образованием, для меня всегда была мукой наши вот эти школьные сочинения вступительных, сочинение, когда нужно, там, я не знаю, стоит объем на 10 листов, а мне проще в формате вот раз, два, три как-то написать, да, более схематично, но тоже навык, который нужно в себе, наверное, попробовать развить и, в общем-то, опять-таки, да, если дается какой-то вот определенный объем, ну, попробуйте вот в эту вот, там, одну-полторы страницы написать. Да, и о чем, и, собственно, да, наше предыдущее вот это вот упражнение по там простой удивительно полезные факты. Вот, к сожалению, у, я сейчас пользуюсь там, да, особыми какими-то своими привилегиями спикера, я могу вам задать вопрос, я могу получить от вас обратную связь. И как-то это прокомментировать. Вот у экспертов, которые читают вашу заявку, к сожалению, такой возможности нет. Даже если им что-то непонятно, они с вами прокоммуницировать это не смогут. Соответственно, они прочитают ровно то, что вы написали. Поэтому вот одно предложение, у меня жизненный план, это закончить магистратуру и... Не знаю, найти работу, но это не 10 баллов по этому критерию, да, согласитесь со мной, пожалуйста. Но можете, можете не согласиться, но аргументированно. Это тоже допускается. Про «Пишем ярко» тоже немножко поговорим чуть-чуть позже. Про примеры мы говорили. Все-таки, да, это э, этот конкурс каких-то вот личных, э, личных планов, личных достижений, личной мотивации. Поэтому примеры – это из вашей жизни, реальные, с вами случившиеся, никаких вот я не знаю там киношных сюжетов хотя жизнь у всех разная и могут быть вполне себе разные какие-то моменты и тоже просим у нас очень да, такой вот плюс нашего языка, с одной стороны, что он очень красивый, он очень богатый, очень много синонимов. У нас конструкция предложений, в принципе, с этими причастными, непричастными оборотами позволяет вообще одну мысль развить на, не знаю, там, на главу книги. Нет. Вот в конкурсе в этом конкретном, да, это не конкурс литературного эссе, вот большая просьба, все-таки немножко более как-то эм, проще подойти, да, и это не будет показывать, что у вас какой-то бедный русский язык, да, что вы им не владеете, но вот эти вот витиеватости рекомендуем убрать, потому что иногда действительно бывает так, что ты, когда начинаешь читать абзац, который состоит из одного предложения, ты дочитываешь до конца и ты забываешь, что было в начале. Тебе приходится возвращаться, ты опять вот эту не теряешь, и это немножко начинает раздражать в какой-то момент. Да? И когда у эксперта больше одной заявки, но ну, постарайтесь все-таки не быть вот таким вот э, триггером э, через вот эту многословность свою. Соответственно, переходим к следующему блоку, это научное исследование. Деятельность. И здесь мы говорим о том, что научно-популярная эссе на тему предполагаемой магистрской диссертации. Если с нами есть сейчас в онлайне студенты первого курса, у которых еще не утверждена тема магистрской диссертации. То есть обычно вот этот вопрос у студентов второго курса затруднений никаких не вызывает. Обычно это... Какая-то такая вот история у, и какой-то там внутренний трепет у студентов первого курса, которые говорят, мы вообще не знаем, что здесь писать, у нас тема не утверждена и караул, я для этого конкурса не подхожу. Опять-таки, отставляем панику, потому что э, здесь мы говорим о, в том числе и о предполагаемой. То есть здесь э, хорошо, если у вас нет утвержденной темы, ну почему-то же вы пришли в, эту, в это направление, да, а тем более кто-то, если поменял, э, сменил эту тему, кто-то э, там, не знаю, наоборот продолжает то, что в бакалавриате, Просто покажите, что вы осознаете ценность того, что вы... Э, чем вы занимаетесь? Вы предполагаете сейчас, что вы будете вот, э, сфокусированы на, как бы вот, на том-то, том-то и том-то. И поверьте, пожалуйста, никто из сотрудников фонда Потанина, если вы станете стипендиатом фонда, да, через два года, когда вы будете подавать итоговое эссе, никто в жизни к вам не побежит с вашим вот, эссе научно-популярным на момент... Э, вот участие в конкурсе, сверяя, как то, что там написано в результате, э, во что это вылилось э, там, при окончании магистратуры. То есть, опять-таки, это не должно быть для вас никаким стоп-фактором. Мы не призываем, опять здесь ни в коем случае какие-то э, давать, не знаю, совершенно фантазийные предположения. Но, тем не менее, покажите, чем бы вам, наверное, в идеале хотелось бы заниматься и Почему? Да, почему сейчас это направление важно, почему для вас это важно. Может быть, сейчас все говорят о высоких технологиях, но совершенно, допустим, забывают про лингвистику. А может быть, наоборот, вы у вас там философия, и вы прекрасно понимаете, что, ну, в любом случае, так, хотя бы базовые какие-то знания и философии, они, во-первых, помогают человечеству выжить, во-вторых, они как бы очень хороши, может быть, в каком-то там карьерном плане для тех, кто хочет занимать какие-то более высокие посты, да, то есть вот посмотрите, что… Что здесь может быть? Каким языком писать научно-популярное эссе и, э, в принципе, какая терминология допускается там или нет? Мы говорим о том, опять, со стороны фонда здесь никаких ограничений нет и нет каких-то жестких рекомендаций о том, что нужно писать только так или иначе. Но все-таки, если вы посмотрите, то у нас научно-популярное эссе. И вот популярное не зря у нас подчеркнуто, потому что мы все-таки просим не уходить прямо совсем вот, я не знаю, в какие-то формулы профессиональные, там и так далее. Мы просим попробовать на себя тогда примерить вот эту вот роль научного коммуникатора, то есть кто такой научный коммуникатор. Если у нас есть опять-таки студенты из Эдмоду, у вас вообще, наверное, должен быть уже готовый ответ, я надеюсь. Потому что действительно ваш ВУЗ делает очень много вот, в плане развития этого направления, но тем не менее, в принципе, да, то есть научный коммуникатор это человек, который может найти общий язык с любым, абсолютно с любой аудиторией, общаясь на свои э, профессиональные темы. То есть, грубо говоря, это может быть такой вот научный журналист, который ну, достаточно легко, интересно и. и просто может рассказать и о том, зачем вообще человечеству квантовая химия, и зачем человеку архитектура, там, и, и так далее, и тому подобное. Вот. И, соответственно, еще раз мы говорим, что я понимаю, что, наверное, ко второму курсу магистратуры вот это проклятие знания, если вы знаете, что это такое, да, это, в принципе, о такой очень устоявшийся термин. То есть человек, который глубоко уже погружен в свою тематику, ему кажется, что все остальные с ним говорят на одном языке. И я это знаю очень хорошо по себе. И это вот одна из причин, почему я, ну, что меня никогда не сделает хорошим педагогом, допустим. Да? Мне кажется, что вот те знания, которыми владею я, ими владеют все вокруг. Я, соответственно, выстраиваю свое общение вот ровно через такой подход. Он неправильный, честно скажу, да. Он не всегда мне в жизни полезен. Я не могу от этого избавиться. Но вот вдруг вам удастся и получится все-таки, с одной стороны, показать свою экспертность, да, в том, в той области, о которой вы пишете. С другой стороны, все-таки, ну вот не уходить совсем в какие-то вот Узкие, Очень узкие вещи, хотя я могу сказать, что как бы заявку вашу читают как минимум два эксперта, да? и в случае, если у нас разница в оценках, разница в комментариях, заявка уходит третьему эксперту на оценку, тем не менее все эксперты первого этапа, которые работают с вашей заявкой, это эксперты вашей области. Но мы иногда понимаем, что, в общем-то, может быть какое-то ну, совсем узкое направление, я не знаю, любой науки. И не всегда вот, удается прямо стопроцентно вот, это попадание обеспечить. Поэтому вот здесь такая просьба у нас и возникает. И, соответственно, так, идем дальше. В принципе, есть совершенно такие вот уже это не нами придуманные... Правила написания эссе, да, правила там, написания каких-то работ, наверняка вы с ними так или иначе сталкивались. В принципе, ну, как бы более-менее такая признанная всеми экспертами структура эссе, это введение, это два или там, три, допустим, ну, в зависимости от того, сколько у вас... Там, какой объем той работы, которую вы выполняете, соответственно, это тезисы, которые в поддержку идей, озвученных в обведении, идут, и заключение. И вот здесь вот очень важно для тех, кто, ну, в общем-то, там, да, все-таки целится в объем в 4000 знаков, есть такой закон края в риторике. То есть лучше всего запоминается информация в начале или в конце. Или там я бы даже в, через слэш поставила информацию в начале и в конце. И если кто-то из вас смотрел, или там смотрел 17 мгновений весны или, допустим, читал эту книжку, да у Штирлица такая фраза, достаточно распространенная, что Штирлиц очень хорошо знал, что лучше всего запол, запоминается последняя фраза. И, соответственно, как мы говорим, э -э эксперты читают более чем одну заявку. Слышали вы от нас, это уже, наверное, там 150 раз. Соответственно, что-то в вашем эссе, что-то в вашем, вот, не знаю, введении, заключении должно быть, что э -э заставит, ну, опять в хорошем смысле, да, заставит ваше эссе вспоминать там через, не знаю, 2-3 года. Потому что у нас иногда бывает, что ребята пишут действительно такие хорошие, запоминающиеся работы, что э, эксперты даже нам, э, то есть они выставляют свои оценки, но они даже отдельно нам пишут, говорят, вы знаете, вот там такой-то номер заявки, такой-то, но вот, ну вот настолько все супер вообще расписано, настолько все логично, интересно и запоминающее, что я бы просто еще хотела там еще раз отдельно выделить этого э, заявителя. Да, поэтому вот э, посмотрите, мы говорим о том, что э, включить стори-телинг в любую как бы, часть, да, в мотивационное, в научное исследовательское, это в принципе неплохая практика, то есть может быть какая-то не, не история, анекдот э, из жизни, из книжки, там, еще что-то, почему вас э, привело к этому направлению, к убеждениям. Я пошла на химический факультет, потому что я мечтала стать экспертом-криминалистом в детстве. То есть там у нас тогда не знаю был популярен один сериал, где герой этого сериала, героиня этого сериала, она была как раз экспертом-криминалистом. Мне безумно она нравилась, и я решила, что если уж родители медики меня не пускают в медицину, окей, я пойду в химию и как раз вот там буду этим заниматься. Да? то что к пятому курсу я поняла, что нет. Преактивы воняют, с неживыми людьми я не готова работать, и масса нюансов, но это уже другая история. Но, тем не менее, вот было такое в моей жизни, да, могу сразу э, сознаться. Может быть, вы хотите вовлечь читателей, привлечь внимание, э, есть, может быть, в вашем не знаю, в теории каких-то космических там дыр, допустим, да, есть какая-то неоднозначность, и вы хотите подискутировать с читателем через ваше эссе э, на эту тему. Да? И, конечно, мы говорим о том, что сейчас, ну, в принципе, мы, наверное, с 2020 года живем ну, в таком достаточно эмоциональном мире, и у нас, с одной стороны, все стремятся высказаться по каждому абсолютно направлению от вирусологии до каких-то там тактических вещей, но опять... Это наша рекомендация, вы можете этому следовать, можете нет, но слишком каких-то, может быть, неоднозначных, полемичных тем мы рекомендуем избегать, ровно потому, что, не потому, что фонд что-то запрещает, да? но если мы понимаем, что мы вот где-то заходим на слишком тонкий лед. Мы сейчас вот на нашего потенциального читателя, Какие-то наши аргументы выкладываем, человек их читает, он может с вами согласиться, может не согласиться, но он не может вернуться к вам с обратной связью. Вот ровно поэтому мы все-таки стараемся, да, рекомендуем придерживаться ну, более каких-то таких нейтральных направлений, если вы действительно хотите, там, допустим, через обсуждение, через дискуссию построить ваш подход. Соответственно Гипотетически очень хорошо, когда последнее, допустим, предложение вашего введения, <смех>, оно будет ну, перекликаться с теми абзацами, с теми мыслями в тезисах, которые вы приводите. И дальше в заключении эссе, опять-таки, это какой-то итог, это вы говорите, о том, а к чему вы вообще говорили то, что вы вот написали, и еще раз возможность подчеркнуть основную мысль вашего ответа, да, возвращаясь. К Штирлицу лучше всего запоминается последняя фраза «это действительно так» в большинстве случаев. Формальная сторона. Вот уже на протяжении нескольких лет идет проверка всех ответов на открытые вопросы через систему антиплагиат. То есть мы не скрываем, это та как бы, платформа, которой мы пользуемся который там доступ, который предоставляет фонд Потанина. И, соответственно, единственное, что здесь я могу сказать, что есть бесплатная то тестовая версия в интернете. Но количество подписок, которыми мы пользуемся, оно как бы максимальное. там платные подписки, поэтому не всегда... Ожидаемый результат, то есть то, что вы там прогнали через антиплагиат, и результат, который там э, получаем мы, он не всегда будет совпадать. И мы ведем проверку не только по внешним источникам, мы ведем проверку по заявкам прошлых лет. И тоже я мы говорили об этом на прошлом вебинаре, повторим еще раз. Вот, к сожалению, к нашему вообще огромнейшему огорчению – в прошлом году количество плагиата из заявок прошлых лет, оно превысило вот отклонение по заимствованиям из внешних источников. При этом мы говорим о том, что возникает вопрос, да, если кто-то сейчас является студентом второго курса и к нам вернулся вот повторно, возникает часто вопрос, можно ли использовать свои собственные эссе прошлого года. Да, конечно, никакого запрета совершенно на использование этих материалов не существует. Вы можете полностью до вашей работы, в этом случае проверка через антиплагиат, она покажет, что это ваши собственные эссе. Но, во-первых, мы ожидаем, что есть какие-то существенные изменения в научно-исследовательском эссе. И мы еще раз говорим о том, что в этом году вот мы фокус с темы лидерства смещаем на собственную жизненную позицию, потому что тоже вот услышали, когда многие говорили, что там не совсем может быть комфортно к теме лидерства относиться, поэтому немножко расширили. Опять-таки жизненная позиция ваша, она может быть с темой лидерства связана. Совершенно не возбраняется, но вот для тех, кто может быть хочет немножко там с другой терминологией поиграть, ну, расширили до... О жизненной позиции соответственно <coughs> требования к оригинальности 80 процентов опять-таки если какие-то есть там система начинает жаловаться на, на общеупотребительные слова да, или, допустим ваша работа вы там в государственном муниципальном управлении и ваша магистрская диссертация она связана с каким-то там законодательством законопроектом, федеральным законом и так далее. И вы, собственно, не можете обойтись без цитирования этого, потому что это часть как бы, вот, вашей работы. Естественно, мы тоже это понимаем. Перефразирование, как использовать, вы тоже должны как бы, посмотреть. И, ну, я надеюсь, умеете этим пользоваться. Вы для себя, даже когда вы готовите, допустим, ваше сочинение там или еще что-то, вы фиксируете для себя источники, к которым вы обращаетесь, и еще раз посмотрите, как правильно это цитирование оформлять. И еще раз подчеркну, что если вдруг там система выдает нам, мы вот, все эти эссе запустили на проверку, нам выдает оригинальность менее 80%. В этом случае мы скачиваем вот этот дневник оценки, мы отправляем вам, чтобы вы могли прокомментировать, что ну, «да, каюсь, к сожалению, сплагиатил», или нет, посмотрите вот этот кусок из вот этой статьи, которая была еще ранее там опубликована, здесь есть моя фамилия, по какой-то причине просто система этого не видит. И в этом случае, если вы нам доказываете там и свою точку зрения аргументированно отстаиваете, в этом случае, собственно, мы снимаем все претензии, решение будет принято в вашу пользу, у нас, ну, в общем-то, из года в год есть такие э, кейсы успешные. Ну и, собственно, да, последний слайд – это наша контактная информация. Кажется, я совершила вообще какую-то колоссальную коммуникационную ошибку. Я не представила в самом начале. Меня зовут Оксана Анистратенко. Я являюсь представителем оператора конкурса стипендиальной программы Фонда социальных инвестиций. Соответственно, наши контакты здесь сейчас есть на слайде. И если кто-то еще с нами не в телеграм-канале, то очень-очень рекомендую присоединиться, потому что там, помимо того, что вы можете оперативно связаться с нами, получить нашу консультацию, там есть стипендиаты, победители прошлых лет, соответственно, совершенно ну, как бы не возбраняется пообщаться с ребятами на те вопросы, которые вас интересуют. Ну вот, собственно... Вот, я завершила. Да, давайте сейчас попробую в чате какие-то вопросы взять, и мы готовы идти к тому, чтобы там голосом вы озвучили, если опять-таки вам это более комфортно и удобно. Можно спросить, получается, пять эссе того надо написать, четыре на тему. Ну, получается, личностные, да, более личностные. теперь Научно-популярная эссе 5, да, и есть еще mm -hmm. такая графа в заявке, это ваша социальная активность ваша там, и ваш опыт работы. И там, ну, как бы кто-то это оформляет в виде эссе, да, кто-то просто это фиксирует как, не знаю, список мероприятий, допустим, в которых вы участвовали в качестве волонтера, поэтому здесь... Ну, вот так вот отдельно мы не останавливались. Хорошо, спасибо. 4000 знаков – это объем с пробелами. Поэтому, опять-таки, говорю, да, там вот портал, он рассчитывает, пишет как, как бы вам количество знаков, которые вы использовали, поэтому здесь вопросов, ну, то есть вам это как бы в помощь тоже. Если выбор идет между двумя темами магистрской работы, вы можете действительно написать про обе работы, но я думаю, что у вас в любом случае направление остается ваше, ну, как бы оно не меняется, но, соответственно, вы можете просто порассуждать, может быть, как раз таки над преимуществами одной темы, над другой здесь нет каких-то таких ограничений. Так как эксперт относится к тому, что есть множество статей по бакалаврской теме диплома, по новой теме пока ничего нет. Но смотрите, София, у вас как раз-таки ключевое слово пока ничего нет. Вы показываете вашу публикационную активность, вы показываете, что вы, в принципе, там да, можете писать эти статьи, для вас это как бы ну, вполне такое уже развитый навык, но понятно, что если вы, допустим, сейчас только студент первого курса магистратуры и вы там два месяца отучились, ну, как бы эксперты понимают, что ожидать вот каких-то прорывных таких действий с вашей стороны не стоит, поэтому, опять-таки, все ситуации совершенно разные и здесь тоже какого-то криминала нет свои собственные научные статьи конечно же вы можете цитировать опять-таки в этом случае или система нам показывает что вы цитируете сами себя и, и как бы нас отправляет на те статьи которые собственно и Являются, там пока подтверждают ваше авторство с одной стороны, да, или с другой стороны, вы, ну, если вдруг так случается, что система ругается, и мы к вам идем с дневником этого проверки на плагиат, вы на просто тогда можете предоставить, скажем, в электронной переписке копии ваших статей, это тоже, как бы, совершенно нормально. А можно ли писать про то, что путешествовал автостопом или насторожить проверяющих? Я... Честно, вот не знаю, что может вообще насторожить наших проверяющих. Опять-таки, да, вы просто обязательно, вот когда вы какой-то факт приводите, вы все-таки скажите, для чего вы это делаете. То есть просто написать, что я путешествовала автостопом. Ну, окей, опять-таки, в этом нет ничего криминального. Но если вы говорите, что да, вот я как бы настолько беру там, ответственность за, не знаю, собственные планы там, да? собственные, как бы я настолько хорошо просчитываю все возможные риски, что я э вот, могу себе позволить это путешествие, да? я вот настолько хорошо в себе уверена, что я это э сделала, да, прекрасно. Опять-таки вот, что-то говорите, поясняйте, для чего это нужно, Документальные подтверждения победы в конкурсах, участиях и проектах, если они у вас есть, то да, есть такой блок в заявке, в котором в вы это прикрепляете, как мы говорили, пять. Вы выбираете для себя пять наиболее для вас важных и ценных дипломов и, соответственно, фиксируйте ваши заявки. Рекомендация обязательно должна быть из того вуза, в котором вы обучаетесь сейчас. В качестве второго как бы поддерживающего документа вы можете приложить еще рекомендацию из бакалавриата, но обязательно первичное на что мы обязательно смотрим при осуществлении проверки по формальным критериям, это рекомендация из того вуза, где вы сейчас обучаетесь в очной магистратуре требования к рекомендательному письму смотрите у нас э, требования они к формальному оформлению то есть вот это вот то что совершенно жестко и то что входит в наши какие-то вот в э, проверку вот такой по э, ну, соответствию когда еще мы можем вам вернуть допустим э, рекомендательное письмо обязательно должно быть того университета, в котором вы сейчас обучаетесь. <космотворение> да, простите, пожалуйста. Это может быть ваш научный руководитель, это может быть руководитель магистратуры, это может быть... Эм... Заведующий кафедрой, это может быть директор института там, и так далее, и тому подобное. Мы смотрим, чтобы там была подпись человека, контактный данный человека, которому которого он выдал эту рекомендацию. И, соответственно, в принципе, по тексту, по содержанию рекомендательного письма, это, ну, условно, очень это ваша характеристика. да. То есть, почему у вас из всего количества эм, студентов да, рекомендуют именно вас. Может быть, действительно, там есть какие-то... Дис достижения в бакалавриате, которые они уже у вас там за вами признали, и вот они могут как-то к этому отнестись, да, это может быть вот, опять-таки, я не знаю, что вы сделали для университета, если вы поменяли университет, то есть вы заканчивали бакалавриат в одном вузе и пришли сейчас в другой вуз, то, соответственно, может быть, ну, как-то по какой-то причине вас же выбрали из числа всех других абитуриентов, что, почему именно вы, да, из вот, всего многообразия, это тоже как такой Вариант. Так. Опыт работы э, организации, где проходила практику. Но смотрите, практика, она все-таки больше, э, но ну, это часть учебного процесса. Скажем так, да, все-таки, по, опять-таки, наверное, я бы сказала, что здесь еще зависит от э, продолжительности практики, там, да, если это там, не знаю, на год, например, то, ну да, это может быть засчитываться как опыт работы, если это там, не знаю, две, от двух недель до месяца, может быть, это ну, куда-то еще там э, заявку завернуть и... Как бы немножко по-другому преподнести. Вопрос наш любимый про государственные. Смотрите, госслужащий и государственное должностное лицо. Это немножко разные вещи. И в принципе есть, мы даже выкладывали у нас в телеграм-канале, есть прямо вот такое закрепленное наше сообщение Там есть ссылка на список должностей, кого фонд Потанина считает государственным должностным лицом. Это, я не знаю, уровень министра, уровень президента, уровень федеральных судей там, и так далее и тому подобное. Да, для чего почему вот такой список, в принципе, возник у фонда Потанина? Потому что в соответствии с их этическим и антикоррупционным. Эм, Внутренними регламентирующими документами, ну, вот фонд не хочет там, выплачивать стипендию условно, да, конечно, там, перечислять деньги на счет федерального судьи чтобы потом ни в коем случае фонд не обвинили в коррупции. То есть, вот логика такая, да. То есть, если вы посмотрите на список вот этих вот должностей, там все-таки в основном все более-менее в, ну, в полной безопасности, тем более, если вы говорите, что у вас там была стажировка, это абсолютно ничего страшного. Вот. А можно спросить у вас такой вопрос? А если, если, скажем так, вот именно достижение в форме грамот, наград и так далее, если это <связь> дефицит, то это сильно влияет на решение экспертов. Угу. Ну, смотрите, да, мы тоже мы это вот обсуждали уже на э, прошлом нашем самом первом вебинаре. Сейчас э, даже как бы сами будут вот, коллеги из э, университетов они говорят, что не всегда как бы, вот это вот количество дипломов оно конвертируется в качество э, там той или иной деятельности, да, то есть э, ну, вот, так получается, что ты там пришел на конференцию, ну, как бы у всех организаций свои способы там мотивации вовлечения, да, но ты там, я не знаю, пришел на кофе-брейк конференции, вот тебе диплом. Ты там, я не знаю, постоял с красивыми какими-то там шариками на спортивных соревнованиях, вот тебе диплом, да, то есть вот здесь, ну, нет, мы экспертов ориентируем на то, чтобы все-таки, опять-таки, вся заявка она анализируется в комплексе, да, она читается, то есть вот нет ни одного Критерия, что когда эксперт открыл там только ваше вот вот это вот эссе, и он выставляет только по нему за оценки. Нет, эксперт читает всю заявку полностью, включая вот там, вот я не знаю, там все приложения, как вы описали вашу социальную деятельность, как вы описали там еще какие-то моменты. И только после этого уже он приступает к э, выставлению оценок. Хорошо, спасибо. Угу. А, смотрите, никакого квотирования по вузам у нас нет. Уже вот коллеги правильно совершенно ответили. Более того, если вы посмотрите список победителей прошлых лет, то я не знаю, у нас, например, там, если я не ошибаюсь, там у нас есть вузы, от которых более 100 победителей. Да, Это там, МГУ, СПБГУ, университет ТМО и так далее. Опять-таки высшая школа экономики, опять-таки там выбирается такое количество победителей не потому, что не знаю, особое расположение у фонда к этим университетам там, или у экспертов, там, да, а потому что просто количество заявок от этого вуза оно конвертируется вот в такое количество победителей. То есть здесь чистая статистика. В рекомендательном письме мы просим написать, ну, действительно, почему рекомендуют именно вас, да, то есть почему человек, который дает вам рекомендацию, считает, что вы, ну, в общем-то, хороший кандидат в победу в стипендиальном конкурсе. То есть никто же не говорит, что вот это должно ограничиваться одним каким-то студентом, да, или одним каким-то достижениям, это как раз таки, но ну, просто, чтобы написали, что уже хорошего есть у вас, что делает вас потенциально хорошим кандидатом на победу. Собственно, все. Извините, а можно вопрос задать? Да, конечно же. А, написано, что не могут участвовать те, кто являются участниками уже каких-либо фондов. Это именно стипендиальные фонды или РНФ, если участник является исполнителем гранта РНФ. Илья, а это... можно ответ на вопрос? Вы вот где прочитали про то, что нельзя участникам других фондов? А на сайте, который нам скидывали. Там какая формулировка? Ну, на а... самом деле, там нельзя иметь незакрытые договоры. То есть нельзя быть, нельзя участвовать в конкурсе, если у вас есть незакрытые договоры с фондом Потанина. Вот исключительно, да, это один единственный, то есть если бы, допустим, вы были победителем э, э, стипендиального конкурса прошлого года, ну и вдруг, вот, то есть вы еще получаете стипендию, например, да, от фонда, и вы вдруг э, там поступаете на вторую магистратуру сейчас, тоже очную, вот при незакрытом договоре с фондом сейчас вы не можете вы не могли бы участвовать. Да? Или, допустим, у вас есть некоммерческая организация, вы победили там в каком-то конкурсе точка опоры, вы являетесь руководителем проекта. У вас не закрытый договор фонда на вас. В этом случае тоже нет. Во всех остальных случаях, пожалуйста, как бы никаких ограничений. Если у вас там, не знаю, президентская стипендия, грант от Росмолодежи, РНФ, там все что угодно, у вас это ни в коем случае вы не попадаете в группу риска. Это абсолютно. То есть здесь опять-таки вопрос именно финансирования. Да? То, что нельзя там вот как бы из... Ну, Одномоментно иметь два договора, там, кранта с фондом при незакрытом одном. И логика только такая. Скажите, пожалуйста, а если работаю неофициально, нужно указывать только ну, как бы, вот, официальное место работы? Или Смотрите, место работы? мы не требуем никакого подтверждения опыта работы. Да, и, собственно, фонд начинает выстраивать доверительные отношения со своими грант-благополучателями потенциальными уже на этапе подачи заявки. То есть мы подразумеваем, что все-таки люди не будут указывать те факты, которые к ним не имеют отношения. Да, то есть, грубо говоря, идти на какой-то обман и подлог сознательно. Но то, что вы, допустим, там у вас есть какой-то опыт работы, при этом он не включен в трудовую книжку, например, это, ну, это точно проверяться не будет. Спасибо. Угу. А вот Инесса, у вас был вопрос в чате по поводу социальных явлений. Если честно, я не очень понимаю, что вы... Да, здравствуйте. Если я можно не... голосом mm -hmm. пояснить. Uh, ну, эта активность uh, связана, ну, есть разные социальные явления, там, опять же, политические взгляды или какие-то социальные вопросы, там, в плане, uh, там, актуальная тема сейчас по поводу закона об абортах, uh, если связаны с, с этими вещами активности, uh, я, я могу про них писать или нет, потому что uh, это же может вызвать какую-то дискуссию проверяющую, может быть, там, другая позиция на это, uh, чем у меня, но если я этим занимаюсь. Вот. Ну, смотрите, да, опять же, спасибо большое, Пирог, за пояснение, да, и здесь, ä, наверное, а, ну, не, опять, формальных запретов никаких нет. И мы э, говорим все-таки о том, что, ну, действительно, это часть ваших взглядов, да, это часть вашей... Э, жизни, да, и вы этим занимаетесь, ну, я не знаю, там, по, по, по убеждению, там, и так далее, то есть отказываться от этого ни в коем случае не нужно, может быть, просто подумать, ну, эм, скажем, фокус, сделать акцент на вашей позиции, собственно, почему вы к этому пришли, почему вы считаете, что это важно, да, то есть через какую-то вот личность, то есть не... Эм, Ставить, скажем, в позицию какого-то там, ну, безапелляционного донесения своей, своего мнения, да, что вот, вот только так, там, ну, не должно быть этого в нашей жизни, да, там вот, ну, избавляемся и все просто, как-то более, ну, скажем, да, на, на, на мягких лапах условно донести, почему именно для вас это важно. Да, почему вы решили этим заняться? Почему это, в принципе, влияет, вот, по вашему мнению, почему это влияет на здоровое развитие общества? Да, почему, если мы говорим о цивилизованном пути развития, то это вот как бы часть вот этого пути? Ну, например, то есть ни в коем случае нет отказываться нужно, но действительно есть какие-то темы, которые ну, совсем сейчас, наверное, в силу разных обстоятельств у нас прямо ну, неоднозначные, может быть, есть какие-то темы, на которые я бы не решилась даже при каком-то вот очном контакте, но то, о чем вы говорите, это в принципе вполне себе без... Ну, то есть это нормальная какая-то социальная такая позиция, да, и просто донесите ее через личное Спасибо. Uh -huh. uh, здравствуйте. Uh, okay. вот, хотела задать вопрос, если можно. Uh, просто я недавно подключилась, я не уверена, может быть, uh, из чата вы уже прочитали и ответили. Там был вопрос про, вот если помогать, um, uh, как бы, вот, но ну, заниматься волонтерством, но официальной бумажки подтверждения нету. То есть, допустим, я живу в приют, помогаю им помогаю, когда есть машина, и там отвожу туда-сюда, вот это вот все. Но как бы официальной, там, не знаю, грамоты или подтверждения у меня нету. Вот как это, Н написать об этом? Вы так и пишете, что вы этим занимаетесь, и не вся там деятельность, она подразумевает э, какое-то документальное подтверждение. Да, но... это тоже совершенно нормально, но опять-таки, да, мы очень... Не хотим, чтобы вот эти бумажки и дипломы, да, то есть мы с одной стороны не хотим как бы эм, приуменьшать их значимость, да, но с другой стороны, э, ну, не означает, что каждое наше телодвижение, оно должно быть сразу вот с сертификатом, ну, ну я просто к тому, что как бы это не отменяет, ну то, что нет бумажки Ни не отменяет, случае. то это достижение. Я все также могу о нем написать, описать ну, и все, и его примут к рассмотрению. Естественно. Ну, все. Спасибо большое. Ну опять таки, да, есть какие-то вещи, которые там. Ну смотрите, здесь может быть что еще вам в помощь, да, и в поддержку. Мы говорим о том, что в принципе все заявители они могут дать ссылку на профиль в социальных сетях. И опять, это не обязательная часть, кто-то из студентов говорит, это моя личная страничка, и я не хочу, чтобы кто-то из экспертов там, обжиста посторонних людей туда заходил, там и смотрел и так далее. Там, да? То есть не хотите, как бы эту информацию предоставлять, не, может, не, не нужно, но если, например, у вас есть, я не знаю, страница ВКонтакте, где-то вы об этом писали, это тоже может быть каким-то косвенным подтверждением Да поэтому ну, мы не стремимся то есть дипломы и сертификаты Да это прекрасно это хорошо но это не не самоцель ни в коем случае давайте так скажем Ясно хорошо спасибо <связь> большое за ответ <связь> так Коллеги, что-то я, может быть, не вытащила из чата, но остались какие-то вопросы. Давайте тоже, пожалуйста, поговорим. Спасибо огромное Ману и Ульяне, которые на да, нашей команде оператора, кто тоже ваше. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, я не понимаю, а про эссе и про вот эти нюансы уже рассказали, да, я просто, к сожалению, не успела к началу. И как можно с этой информацией ознакомиться? Смотрите, запись вебинара обязательно будет доступна. Мы выкладываем это в телеграм-канале. И э, дублируем на ссылку на, запи на записи на сайте Фонда. Нам обычно один-два дня нужно, чтобы это там, выгрузить и э, выложить. Если у вас какие-то вопросы еще останутся, то всегда можете там, нам позвонить, допустим, да, или там, присоединиться к следующей консультации. Спасибо большое. Еще такой вопрос. Вот первую, первая, как это сказать, запись, ее уже нет, да, ее удалили, я просто хотела вчера посмотреть, но, к сожалению, не нашла ее. Нет, она размещена. А, ну, может быть, я, конечно, плохо смотрела, но... вы ладно. Вы не нашли на, то есть вы прошли по ссылке на YouTube и не нашли ее, или... Рами. Я видела, что ее выложили в группу в Телеграм. Вот, и вчера я хотела ее ну, ссылку на нее найти или саму запись. Я не нашла ни ссылки, к сожалению, ни запись. Ну, возможно, я плохо смотрела. А, вы знаете, коллеги, Ульяна, Ману, может быть, вы можете сейчас оперативно дать ссылку а, на сейчас, в чате, допустим. В чат. а, все да. Вот, смотрите, в конкурсе могут участвовать только студенты очной формы магистратуры, то есть не очно-заочная, там никакая, они не подходят, к сожалению, да, это только вот такая. Студенты-очники, если, например, смотрите, у, вас, у нас конкурс идет до 21 ноября, и... Если, допустим, у вас э, э, какие-то конкурсы, в которых вы там участвовали победили, но еще, еще не общили дипломы, например, вы хотите его приложить. Вы можете, не знаю, может быть, есть у этого конкурса сайт, где опубликованы списки победителей. Можно там, не знаю, скриншот, допустим, сделать или сделать дать ссылку. ну просто напишите в конце концов. да, Если кто-то там волнуется, что вот статья, допустим, сейчас... Принята, но она еще не вышла. Если вы точно знаете, что статья принята, что есть уже какие-то вот исходящие данные, то вы тоже можете там условно приложить копию, допустим, этой статьи и написать, что сборник в стадии публикации. Это тоже совершенно все допускается. Поддерживает ли фонд студентов, которые стремятся продолжать образование за границей? Смотрите, у фонда вообще нет никакой политики на этот счет абсолютно то есть оценивается вашей то есть нет никаких ограничений абсолютно и скажем так это ну, это вообще не критерии оценки никоим образом поэтому вот... А у меня к вам вопрос такой по поводу, ну, то, что вы говорили по поводу, например, конкурсов, которые, например, закончились, но не пока грамота. А вот что делать, если есть конференция научная, но сборник пока вот на стадии публикации, ну, то есть он готовится. Но есть, например, статья в журнале, которая, ну, хроника конференции. Это ее можно прикрепить, качестве да, доказательства? Конечно. Да, конечно. Да, Uh, смотрите, у нас um, здесь мы разделяем, да, есть uh, место в заявке, где вы прикрепляете какие-то дипломы, и достижения, и есть место в заявке, где вы прикрепляете ваши там публикации, ученцы в конференциях. Это немножко разное, да, поэтому, соответственно, просто можно это вот разнести по… Как бы. Нет, это статья не моего авторства, это как бы сотруд, ну, сотрудника научного института, где это проводилось. А вот эта статья, она что покажет экспертам? Это, ну, просто доказать того, что я там участвовал. просто пока сборника нет. Ну, то есть где-то ну, все равно это. ваша фамилия, она там... Да, она наша так, так, Хорошо, тогда э, можно. Смотрите, правильно тоже, тоже ответили, как бы, если вы нам предоставляете справку о том, что... Э, вы являетесь студентом очной формы магистратуры, то вопросов никаких к вам не возникает. Учитесь вы только по субботам, учитесь вы по ночам, там еще как-то. Это вот совершенно нас не касается. Мы фиксируем просто подтверждение от вуза в том, что, о том, что вы в очной магистратуре. Все, больше, больше тоже никаких нет. По поводу ССС, смотрите, Александра. На самом деле на сайте фонда вы можете ознакомиться с шаблоном заявки. И там все прописаны. Естественно, вот уже коллеги сегодня посчитали, что ожидается четыре таких вот более личных персональных эссе и одно научно-популярное Соответственно, научно-популярное эссе ожидается, что оно перекликается с темой вашей диссертации в случае, если у вас тема диссертации уже утверждена. А личное ссы это, конечно, эссе о вас. Смотрите, если очно-заочное, вот если вы, когда регистрируетесь на портале фонда, да, и когда вы вот заходите в саму заявку, первое, там, ну, одно из первых, что спрашивает портал, да, что подтвердите, пожалуйста, что вы являетесь студентом очной формы магистратуры, или там, да, являетесь ли вы студентом очной формы магистратуры, и вот если вы отмечаете «нет», то, соответственно, уже, к сожалению, портал вас дальше даже не пропустит. Если вы отмечаете, да, а в написано, что у вас очно-заочное, то, к сожалению, в общем, здесь тоже у нас возникают проблемы. То есть данные конкурса, это написано в принципах и правилах, это написано во всех наших вот, как бы, основных документах, это для студентов очной формы магистратуры. Можно вопрос по поводу вот этого документа, ну, что является студентом одиночная форма обучения. Да, конечно. Там, Он действует, этот документ, каких рамках? У меня есть документ за июль, за шестой месяц. Но там еще я был первый курс адвоката. А сейчас уже перешел на второй, мне нужно новую взять справочку. Ну, вообще, нет, вот нет, потому что вы за лето могли ну, элементарно отчислиться, да? И вы подаете нет, сейчас нет. как студент второго курса, поэтому, если не сложно... То вот Здравствуйте, извините. А можно тоже вопрос да, а, конечно по поводу вот конкурсов? Что будто под ней понимается? Вот, например, под конкурсами, может ли считаться конкурс в рамках конференции, когда, допустим, выбирали лучший доклад или что-то вроде такого? Посмотрите, это может быть все, что угодно, да, что, я не знаю, там, конкурс лучших проектов, конкурс на лучший доклад в рамках конференции, может быть, это конкурс художественной самодеятельности, все, что, ну, вот здесь тоже, как бы, все, что все остальные также понимают под конкурсами. А имена, а имена стипендия или грант э, считается? Но это может считаться, наверное, достижением, да, да, ну, как вполне. То есть можно указать в графику? Да, да, да. Всем да. большое. Угу. можно вас спросить? Да. Если являешься стипендиантом президентской стипендии и вот губернаторской, это можно где указать в конце, там где мы пишем э, заключение, или все-таки можно вставлять там, где вот на свои достижения? Ну, я бы это отнесла к достижению. Да? Вот если, допустим, президентская есть, там вот этот вот приказ, а губернаторская просто статья на сайте своего университета, это можно, да? Вы, смотрите, конечно же можно, да, у нас мы угу. тоже вот прямо совсем как-то условно строго мы обращаемся с оформлением справок и с рекомендательными письмами, вот когда мы смотрим там наличие печати, Послушайте. чтобы были, была вся информация там, и так далее и тому подобное, вот здесь вот прямо, да, мы вот так будем ну, как бы в меру жестко подходить к этому. Все остальное это, ну, мы понимаем, да, что это где-то может быть сайт, где-то может быть действительно диплом, где-то это может быть выписка из приказа, где-то там еще что-то. Здесь допускается любая вариативность и ни в коем случае там заявка не будет там отклонена или там мы к вам не придем ни с какими вопросами, если там это будет вот, ну, в каком-то таком формате, который который случился. Я вас благодарю, спасибо большое. Угу. А, Анна, у вас рука поднята. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по поводу справки с места учебы. Это должна быть справка с оценками или просто справка с места учебы? А, смотрите, это зависит. Для студентов второго курса обучения мы просим и справку, подтверждающую факт обучения да, и выписку из учетной экзаменационной ведомости за первый курс. Если вы только студент первого курса, то это просто справка вот о вашем обучении в очной магистратуре, требования к справкам. Мы давали на прошлом вебинаре, да, мы выложим еще чек-лист в телеграм-канал, и, собственно, тоже там, да, на сайте фонда да, тоже как бы требование написано. В принципе, справка, на справке мы смотрим, это дата, там, исходящий номер, это заверенная обязательно печатью подразделения, то есть не обязательно это гербовая печать вуза, это печать института, факультета там и так далее. Это то, что вы в очной форме магистратуры, дата обучения, направление ваше обучение, это бюджет или коммерческая, да, и вот... Вот такие вещи. Uh -huh. Ясно, спасибо большое. Потому что я думаю, uh -huh. когда я в первый семестр учусь, у меня, в принципе, оценок еще нет. А у нас два формата справок. Это совершенно два, два две разных вещи. Да? То есть, как бы, если вы отмечаете в заявке, что вы студент первого курса, вас портал даже ничего не спросит про справку. Если вы пишете, что вы студент второго курса, да, в этом случае портал скажет, загрузите справку. Uh -huh. Ясно, спасибо большое. Uh -huh. а, Тимур, у вас рука поднята. Добрый день. Пожалуйста, подскажите насчет, допустим, статьи, которая была опубликована, к примеру, у меня она стоит на 256 странице, допустим, да, и, конечно же, тем, кто будет это проверять, будет крайне неудобно. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать в одним, одним файлом PDF, например, взять заголовок статьи там, где он был опубликован? и сразу, чтобы статья сразу шла, и соответственно прикрепить туда сертификаты и дипломы. А, да, совершенно правильно. Мы в этом случае рекомендуем делать скан, допустим, титульного листа сборника, да, ну то есть вот как бы название mm -hmm. и все исходящие данные, и соответственно, чтобы сразу перейти к статье, потому что вы правы да, на 296-ю страницу, достаточно сложно дойти. Ага. И еще один вопрос, пожалуйста, ответьте. На данный момент нахожусь в разделе, где нужно написать 4С. Скажите, пожалуйста, можно ли пропустить сейчас данный пункт, не знаю, пробелами и посмотреть, как дальше вот заполнить оставшуюся часть, такая С, вернуться к конце, это можно сделать? Или можно. на данном этапе можно... Смотрите, будет да? 4... заявка, и пока у вас заявка в статусе черновик, mm -hmm. и вы нажали кнопку подан и не ввели вот этот код вы с заявкой можете делать все, что угодно. Вы можете переписывать эссе 150 раз, вы можете там, не знаю, прикреплять сейчас любые документы, чтобы пройти дальше там, допустим, да, то есть вы можете с вашего круга, вернее, на рабочего стола на компьютере взять любой, прикрепить место рекомендации там и пройти дальше. Это абсолютно нормально. Благодарю. Коллеги, вот был еще вопрос в чате по поводу грамматических, орфографических ошибок, но здесь бы я сказала, наверное, смотрите, вот Word у нас еще пока что работает на территории России, да, поэтому в принципе наша рекомендация все-таки, вот даже если вы начали печатать это, допустим, в, ну, в самой как бы вот этой вот заявке, да, все-таки вырезать и прогнать через проверку грамотности, да, это, ну, в принципе, это правило хорошего тона. Если для заявителя русский язык не является родным, то в этом случае, ну, возможно, как бы, более как бы, какое-то такое да, мягкое отношение. Но, как мы помним, у нас в принципе вот культура подачи заявки вот с этого года оценивается отдельным э, критерием. Поэтому вот, пока есть возможность это автоматизированно посмотреть и как-то себя предохранить от каких-то ошибок, ну, давайте воспользуемся. Это не так долго по времени. Добрый день. Здравствуйте. Ага, ради, большой, у меня небольшой вопрос по форме, я в чате писал. А, вот второе эссе, там где речь идет о персональных планах. Там есть личные планы и профессиональные планы. Обязательно ли или рекомендовано ли их четко разграничивать или же можно дать общим списком, если человек, кто пишет эссе, понимает, что они где-то все-таки пересекаются? Как, вот, какова позиция фонда в этом отношении? Спасибо. А -а -а. Смотрите, наверное, первый вопрос, который у меня возникает, исходя из ваших формулировок, это про список. Все-таки мы говорим опять, если вы напишите там раз, два, три, то, скажем так, формально это не будет считаться ошибкой, и с вашей заявкой, ну, как бы мы ее не отклоним. Но мы все-таки говорим об ССР, и, соответственно, если мы говорим об ЭСС, то ну. Обычно человек подразумевает, что это ну, все-таки какой-то более-менее связный рассказ. Потому что ну, странно, если вы открываете там сборник не знаю, рассказов Чехова и, и начинается с цифры 1. Вот, поэтому наша рекомендация по возможности все-таки это оформлять вот в какой-то такой текст. А как уже вот начинка, да, это уже на ваше усмотрение, то есть не обязательно прямо фокусироваться там на двух каких-то направлениях, вы можете сформулировать ровно так, как вы сейчас это чувствуете. То есть если у вас это там переклинкается каким-то образом, замечательно, здесь нет... Опять-таки, мы уже говорили, да, начинали с того, что нет какого-то единого, единственного правильного ответа. На вопрос здесь скорее... Вот интересен ваш подход, ваше рассуждения, да, и ваши какие-то личные истории собственные. Спасибо. Угу. Здравствуйте. Еще раз тогда просто уточнить хотела. То есть получается, как бы стиль написания эссе, он достаточно свободный. Ну, понятное дело, там никаких неприличных слов, но именно как бы нет такого, что надо прям очень формально его писать, вот те, которые вот о нас. Скорее даже, ну, как бы наша рекомендация, да, то есть, ну, если мы под, неформ... под неформальным стилем, мы подразумеваем, ну, вот не какое-то там заигрывание с экспертом, да? Ну, а нет, свободный да. стиль, я просто уточняю на всякий случай, да, ну, это... я имела в виду, Свобода, да, свободный стиль, это наоборот, стили, да. даже, мне кажется, ну, интереснее читать на самом вот деле. Что... И... Да, не надо писать там, не знаю, как мы пишем научные статьи, то есть так скупо и четко, то есть можно как-то там ну, раскрыть свои достижения там в своем ключе. Абсолютно, ну, условно, да, то есть какое-то хорошее такое, да, доброе чувство юмора, оно тоже хорошо очень воспринимается, да, то есть, я не знаю, и, конечно, странно, если там начать с какого-то не совсем э, э, приличного анекдота, да, тогда, наверное, это вот в, в ступор ведет, но если какая-то, я не знаю, ирония, самая ирония, какой-то легкий стиль, да, это всегда читается легче, и, опять-таки, да, вы же понимаете, ну, вот, не знаю, там, 50 заявок, и человек, который как-то... Ну вот действительно с тобой разговаривает через эссе, это чувствуется, правда. И всегда уже как-то ну, начинаешь более как-то быть расположенным к этому человеку, потому что он уже старается разнообразить твой, твой экспертный досуг. Ясно, спасибо большое. Коллеги, еще какие-то вопросы не отвеченные? Можно еще раз заключающий вопрос задать? Я вот в прошлом году участвовала, по сути у меня из эссе глобально так изменится только касательно своей темы диплома, все остальное просто, допустим, там подкорректироваться, это же норма, правильно? Ничего же страшного? А -а -а. Или все прям заново? Нет, это абсолютно нормально, но опять-таки, да, мы говорим о том, что в этом году мы э, от темы лидерства вот в узком понимании мы mm -hmm. отходим, да, и мы э, в личных э, э, мотивационных эссе эта тема на жизненную позицию больше, да, это как раз-таки для тех, кому может быть тема лидерства, она пока вот в прошлом году была под... Ну, под вопросом, скажем, да, то есть люди просто не совсем, может быть, уверенно себя чувствовали как лидера. здесь возможность посмотреть больше, более как-то широко на себя, то есть, возможно, ну, вот эту часть тоже можно ну, пересмотреть. Ну, опять, это на ваше усмотрение, в принципе, да, допускается, как минимум, ожидается, что все-таки научно-исследовательская сцена будет уже, ну, таким более нарушенными. Спасибо большое, угу. все поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я заполняю за окошко с ранее полученным высшим образованием, и там в обязательных пунктах дипломы каких других вузов дало обучение. Может, Просто ставите нет. Просто нет. Понял, спасибо. То есть иногда бывает, что в этом поле просто значит, портал начинает там гореть розовым цветом и не пускать дальше. Просто ставите, как бы там прочерк или нет, чтобы там, система не волновалась. Так и есть. Хорошо, спасибо. Угу. Коллеги, еще что-то? А, ну, тогда я предлагаю совершить на сегодня, да, и... Не знаю, делитесь вашими простыми, уникальными, полезными э, чертами, в том числе и в телеграм-канале. Может быть, да, просто как разнообразим наш досуг выходного дня. Спасибо огромное всем, кто к нам сегодня присоединился. Да, опять-таки, по всем нашим вопросам возникающим, пожалуйста, пишите там. Э, и мы с командой оперативно будем как-то реагировать на это все. И... Соответственно, ну всем хороших выходных, по крайней мере в Москве обещают теплый день, да, самый теплый день за последние 75 лет. 30 ноября, ой, 30 октября, извините, вот, мы все с нетерпением все, кто в Москве ждет, остальным тоже не менее теплых выходных и э, удачных заявок. Спасибо огромное.